Всем привет! С вами канал DreamGast и сегодня мы будем делать трениро тренировку плеч. Хотите вот такие плечи? А вот такие плечи не надо иметь. Нужно иметь как у коптуна, как у Бадургова, то есть, в общем, или вот как у меня, да? Да, нулевые. Да. Вот, а тут ее есть еще 0,5. Здесь Вот, 5. Суть челленджа. Долбо. Суть тренировки заключается том что сколько у нас упражнений четыре а, в четырех упражнениях то есть проработаем абсолютно все пучки начиная от средних заканчивая задними чуть ли не до жопы вот. ну поехали покажем сейчас все увидите <соцентренно> а спонсор на кто спонсор ебаный бля вопалы ебаные а спонсор наш. Ой. Как там? Спонсор. Да. Спонсор. Спонсор нашего видео. Universal Pictures. Штатив нахуй. Своими руками. Вс на скотчке. Все очень аккуратненько. Подождите. Аккуратненько вс. Надежно, главное, блядь. Даже фломастер есть. Найм, зонес, вау, суха нас, разоберет, даст не сто нас. Еее. Работаем мы с весом, хуй те знает каким. Так, то есть. <coughs> <coughs> вот, открывай наш... Иди нахуй! Сука, -то ты меня напугал, блядь. <плес> блядь, я думал, открылся. он открылся. Он открылась, похоже. Нет, нет, ты его сужал а, Наши веса в бюджаке десять 10 килограмм Первая Сука 10 килограмм вторая вот. Правда неудобно их держать Поэтому двумя пукают На самом деле ядкие щебаны И вот какие тут нахуй книги Кила на три. 3 Вот Ну в общем с этим и будем работать Достаточно просто параллельно пол, не он ебаный, бля, по-моему. Так вот, встань, пидасай, Боже, ты ебаный. Эт, назад, бля, там нихуя нет. Бля. Как горгулей, бля, себя на лопасту видит, как рыли, Это у нас армейский, бля, вот он, он делает, еле умирает, нахуй и как там блядь, жив <смех> <смех> <смех> первое упражнение называется отводка гантелей в стороны нахуй <смех> а, делаем от 7 до 12 раз то есть вот ноги пол согнуты, вот как вот на бутылку садишься, вот то же самое. Вот только вот так вот. А руки тоже вот чуть-чуть согнутые, как это боковой удар в боксе. Вот. Ну, хули, я же боксер, бля. Вот. Присел, согнул и пошел. Да, 90 градусов, чтобы у тебя эти... Ой. Чтобы у тебя руки отвалились и пошел. Раз. Не забывай дышать. Два Три, помогите. Куля, дыши. Четыре. Че ты? Выдох делай, чтобы слышно было. Пять, шесть, семь, восемь. На самом деле выдох и вздох надо делать по-другому. То есть вдох. Вот. Вдох, блядь. Сам вдох, блядь. Делаем, значит, ебаный в рот. Четыре подхода. Оп. По Двенадцать раз. Следующее упражнение, то есть работаем уже на передней дельце, также руки чуть Так также ноги растопырены, чтобы было удобно держать рюкзак, и поехали, раз. Ой, блядь, руки Я в сторону, пошел нахуй. А теперь сбоку. Блядь, другую сторону, чтобы у тебя свет падал, голубой Ну а тогда, ебать, что не умираешь, на делать. Как и смену без яиц, нахуй. <смех> Смотри, Чем это, блядь? Давай тут мой бой. Делай, блядь, осталось. Уже, <смех> делаем также 4 подхода по 12 раз. Также делаем 12 раз, 4 подхода. Все упражнения у нас тут на 4 подхода по 12 раз. Если кто-то из вас не может делать армейский по 12 раз, то там есть маленькая оговорочка от 6 до 12. Все вообще не мог армейский делать. Сани делают. Мы не снимаем его все полностью все подходы, потому что он максимум 4-5 раз, вот уже 6. Все. Ну нахуй. Отошнусь. А бля. Давай, давай, давай, давай. давай. делай, блять а, Короче, следующее упражнение у нас армейское отжимание, то есть тоже на передние дельты Так как а, мы уже их проработали, следовательно, мы их делаем без, без веса на добивку Потому что передние дельты нам нужны тем для горизонта а, вот. 10 секунд Блять, понюхай руки, нахуй Куда свал б***ь? Для горизонта Следующее упражнение тяга блока Ой б***ь Следующее упражнение тяга штанги Бл***ь Приделись б***ь московщин ёбаный Биг москов СМЕХ Как дела? берем. Тягаем вот так. Тягаем. Да я блять, да.. Да делаю, сука, задкинь. Нихуя. Ну ты не сам тогда объяснить. Ну давай, все, молчу. А ну бля. У меня и как от первой вылетела. Хахахахахахаха Вот как это получается. Хахахахахахахахаха Алматин, Может Давай заново, а то тут резать хуя будет надо. Давай заново. Давай заново. Заново нахуй. <То есть>. Тяга пол Тяга штанги. С блоком, блядь, заебал уже всех. <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> Сейчас у нас тяга штанги к подбородку. Поднимаем также вот до подбородка. Руки вот так вот. А, Но ну, можно, в принципе, сделать его вот так вот. <сöring> также <сöring> делаем. Для нас раз! Чего битва?! Бля, бля, Наконец-то, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, Земля по ясно. Блин, белый, сколько? Полынь, бля. Сука, ты как бля? яйцо украсть на пасху, блядь. Чулки надевай, это тоже самое, блядь. Чайку подъебнуть. Открой, деротик. Сука. Чайку подъебнуть. Блядь. чайку подъебнуть подъебнуть чайку сука бля бля чайку подъебнуть ну ты блядь, джин ебаный иди нахуй показывай следующий упражнение а бля делай в подход and the last упражнение у нас будет разводка гантелей в сторону в наклоне это будет упражнение для задних специальных, прям вот о как что-то прокачать и как сверюга Наш 10 кг По 10 кг надеюсь делаю Делаю также 4 подхода По 8. По 12 раз По 8-12 Лучше 12 Хотя бы так Саня смотри как я тебя снимаю Спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки если хотите охуенные плечи но не как у меня не как у сани а как у охуенных людей того что он гниба у него прям такие черные мясистые вы плечи вы хотите знать черный бороды вот это новый капитан дать вам это мотивачать не могут меня сколько так кто же не верит сколько тут килограмм ни хуй не написано.